Итак, сегодня у нас тема интересная, животрепещущая и сезонная, освещение для растений. Я сегодня не одна, со мной вот такой товарищ, мне кажется, его зовут Федор. Ну, по крайней мере, он выглядит как Федор. Он мне сегодня поможет. Мы с вами вспомним школьную программу биологии. Коротко. И разберемся, почему освещение для растений очень важно и как нам вообще быть с этими светильниками, как выбирать светильники, что им еще необходимо. Итак, потихонечку двигаемся. Итак, что мы помним из школьного курса биологии про растения, что-то там про углекислый газ, про хлорофилл, да и как этот углекислый газ в кислород преобразовывается, да? За это мне моя учительница Роза Марковна, наверное, дала бы указкой по голове. Это все, что я помню. На самом деле все гораздо сложнее, и меня до сих пор... Вот этот вот magic, который происходит с растениями, когда они из воды и немножечко света получают вот такое, да? Из маленькой семечки вырастает огромное растение, цветет, дает плоды. Почему свет так важен? Да, На самом деле свет – это то единственное питание, которое запускает у нас все процессы в растениях. Да, вот если мы вспомним, такая картинка у нас в учебниках всегда была, да, что за свой жизненный цикл растения происходят совершенно разные фазы. Вот семечки, прорастание семени, да, вегетация, цветение, потом плодообразование, да, и из плодов уже опять мы получаем семена и Запускаем весь вот этот вот цикл по кругу. Что, вот, что дает растению Вот этот вот толчок, да, тот стимул какой-то, да, чтобы от какой-то предыдущей фазы двигаться к следующей. Вот за это как раз у нас отвечает свет, потому что только одной водой да, или какими-то удобрениями мы не добьемся вот движение вот этого, вот, и перехода от одной фазы к другой, да, мы можем хоть залить растение водой, но оно не будет у нас цвести, если у нас недостаточно света, или свет совершенно не тот, который нам необходим. Что мы вспомним про свет, да, мы помним, что свет у нас белый, но на самом деле в зависимости от длины волны, да, там длина волны совершенно разная, он у нас делится на синий, зеленый, желтый, красный, ультрафиолетовый свет и инфракрасный свет из этого всего спектра мы видим только одну небольшую часть порядка 40 всего процентов и вот как раз тот самый свет который дает нам да, вот это вот солнышко он и запускает вот эти все процессы в растении вот лежит себе семечко в земле да что что там происходит а ничего пока не происходит если семечка не получила достаточно света и не запустились там необходимые процессы, прорастания не произойдет. Что происходит? Почему происходит прорастание? А потому что ультраинфракрасный свет, дальний красный, прогревает землю на какую-то определенную величину, и в семечке происходит запуск определенных белков. Не только хлорофилмы мы там помним да, его, но еще есть белки, которые называются фитохромы. Эти белки как раз отвечают за прорастание растений. И этот белок он у нас запускается при воздействии инфракрасного света и дальнего красного. Поэтому, когда мы помним про светильники для растений, мы всегда думаем, такой, да, какой мы вспоминаем: светильник для растений, на конниках у нас всегда стоит светит такой ярко-ярко-фиолетовый свет, да, который состоит из красного и синего. Вот эти у нас светильники для растений, все популярные, всем известные красно-синего свечения. Почему? Потому что именно красный свет у нас отвечает за многие процессы в растении, как раз начиная от прорастания семечек. Что мы говорим тогда нашим клиентам? Что фитолампы, они необходимы для выращивания, выращивания рассады на подоконниках, да, но это немножечко потом будет уже, да, ближе к весне. И рекомендуем наши сине-красные лампы для выращивания роса. Но не только за это у нас отвечает красный свет. Дальше мы переходим от прорастания семечки да, вот эта вот маленькая козюлечка с небольшим корешком, в да, ней еще пока нет ни капельки зеленого света. Дальше мы переходим уже к непосредственно вегетации, да, к фотоморфогенезу, когда растение начинает получать зеленый, зеленый цвет. И тут у нас уже подключаются другие цвета спектра. Мы переходим к синему. Здесь у нас подключается белок криптохром, который уже отвечает за рост растений, наращивание зеленой массы. И переходим к следующему этапу. Опять же, красно-синяя лампа помогает выращивать рассаду на подоконниках. Дальше по жизненному циклу растения нам необходимо перейти к цветению, да, для тех растений, которым это необходимо, конечно же. Здесь у нас опять подключается красный свет и белок фитохром. Красная синяя лампа. Снова мы говорим о том, что красная синяя лампа улучшает цветение растений, если мы говорим о растениях, которые, например, комнатные герань, бегония, всячески вот у нас вот этот вот. Если мы включим и синюю лапку у нас даже Федор может быть зацветен. Но я еще не настолько эксперт в этой магии, как наша матушка природа, поэтому цветения от Федора мы пока не добились. Но есть еще другие растения, которым необходим не только красный и синий цвет в спектре, а также им необходим зеленый свет. За что у нас отвечает зеленый свет? Красно-синяя лампа, фитолампа, она в своем спектре зеленого спектра не имеет практически, да, там ее совершенно очень маленькое количество. Зеленый свет. Есть у нас, например, растения какие-то многоярусные, да, которые имеют много листьев. Это фикусы какие-то, да, например, томаты опять же. И за нижние ярусы, для того, чтобы у нас растение не просто вытягивалось к свету, а также наращивалось листья на нижних, на средних ярусах, у нас как раз отвечает зеленый свет. Для этого мы предлагаем нашим клиентам лампу полного спектра, которая содержит не только пики в синей и красной зонах, но также еще имеет такой вот большой объемный свет в зеленой зоне. Лампа полного спектра. Так, Сейчас я вам это немножечко покажу. А, расскажем. Вспомним, какие у нас светильники для растений есть в ассортименте. Это у нас рас... светильник IL-7000, нам известный. Вот такая вот трубка размера Т8 лампы. В длину у нас есть 60, 90 и 120 сантиметров. Соответственно, 8, 12 и 14 ватт мощностью. Это светильник у нас как раз красно-синего спектра. нагрженный выключателем О, видно меня. Вот мы Федор. здесь у нас преобладают красный и синий цвета в спектре которые можно использовать для растений Фазия. прорастание семян выращивание рассады и для цветения растений может быть использован как в квартирах на подоконниках так и в теплицах на какой высоте ставить светильник высота расположения светильника зависит непосредственно от растения но Рекомендуется высота не выше вот так вот, 25-30 см. Следующий светильник, который я бы хотела вам показать, это модель IL7001 и 7002. Чем они у нас отличаются от предыдущей модели? Это у нас размер. Не хорошо видно. Это у нас 7001, 7002, а это у нас предыдущая модель 7000. Они у нас немножечко более компактные, более легкие, также представлены в размере 60, 90 и 120 сантиметров. Вот также у нас представлены выключатели на корпусе. Такой же яркий красный-синий свет. Второй это уже модель 702, В своем спектре имеет розы, зеленый спектр, поэтому отличается от цветом свечения. Вот видно, что он не такой ярко красный, а немножечко более нежный светло-розовый светло-розовое свечение. 7000. Чем еще отличается? В модели 7000 у нас присутствует подвес для крепления растений, для крепления светильника, то есть тросы, длиной 1 метр, для того, чтобы располагать светильник выше или ниже. А в модели 7000 и 7000 такого подвеса нет. Поэтому у нас иногда возникают такие вопросы, чем они еще отличаются. Немножечко отличие от комплектации. Ну, здесь вот на картинке, на фотографии также представлены и э, размеры, разница в размерах и разница в комплектации. Трос для подвешивания светильника и в модели 7011 а троса для подвешивания светильника нет. И разница в моделях 7011 и 7012 – это вид спектра, красные и синие пики – для модели 7001 и наличие зеленого спектра уже в модели 7002. И что еще бы хотелось отметить? Да, когда у нас клиенты покупают светильники для растений, радостно включают их в розетку и светят круглые сутки. Да, это большая ошибка, который, от которой нужно как бы уходить. Почему? Потому что для растений важен не только свет, но и также суточные циклы, потому что они тоже влияют у нас на прорастание, на цветение и вообще остальные физиологические процессы. А, ну, пример, какой можно привести, у нас есть растения, так называемые короткого дня, которые при более длинном а, солнечном дне ведут себя одним образом, да, при более коротком а, дне ведут себя совершенно другим образом. Известный пример, какой можно привести, редиска, да, если мы ее выращиваем при длинном дне, почему она у нас продается в магазинах только вот ранней весной, да, когда у нас день еще короткий, потому что она вот образует плод вот этот вот свой красненький только при коротком солнечном дне. Когда день солнечный и длинный, у редиски появляются цветы, а она у нас становится цветущим растением и плодов не дается. Соответственно. Поэтому мы на свои растения также должны влиять и продолжительностью солнечного дня. То есть нужно растениям давать отдыхать. Вот Федор у нас любит спать ночью, поэтому было бы жестоко заставлять и светить его круглые сутки. Поэтому мы своим клиентам должны также рекомендовать к растениям к светильникам для растения еще дополнительные товары. Это у нас датчики, это у нас розетки-таймеры для управления освещением. Это может быть розетка-таймер, Суточная с механическим управлением, когда мы можем настроить включение, автоматическое выключение светильника в течение суток. Или розетка таймер недельная, когда мы можем настроить уже недельные циклы определенными программами, да, включение и выключение в течение недели в определенное время. Это будет гораздо более результативно и эффективно для выращивания растений уже в зимний период. Как для рассады, так и для других комнатных растений, цветов и прочих там специй на подоконнике. Я вижу, у нас в чате появились вопросы. Так. Нет звука. Нет звука. Два типа свечения. Проясните, пожалуйста, еще раз. Да? Непонятно, про тип свечения. Розовый. И ярко-розовый. Использовать можно и то, и другое. И вот этот можно использовать, и вот этот можно использовать. В зависимости от того, какую цель мы преследуем. Если нам нужно проращивать семена, Выращивать рассаду. Мы рекомендуем вот этот цветильник, потому что его красный и синий спектр, он более эффективен для а, вот этих вот целей, которые мы преследуем. Для цветения комнатных растений, если у нас а, цветов просто вытягивается, да, мы знаем в зимний период у нас какие-то комнатные цветы, они просто вытягиваются к окошку, да, изгибаются к свету, а цветов не дают. Тогда мы можем дать им больше жизненной энергии для того, чтобы появились все-таки цветы и нас радовали тогда мы тоже рекомендуем вот этот вот светильник красно-синего спектра. А если же у нас растение, например, как вот, вот фёдор, да, да, у него есть верхний ярус листьев, есть нижний ярус листьев, ему может не хватать зеленого света для того, чтобы его зелень была более насыщенной, более мощной такой, да, то есть когда мы видим, что у растений так вот, э, теряется... Настрой да, жизненный, листья тускнеют, истончаются, может, и может не хватать зеленого света. Тогда мы можем рекомендовать вот этот светильник, в котором в спектре есть зеленый цвет. Также вот этот светильник можно просто рекомендовать для освещения растений, если у нас вообще в принципе нет солнечного освещения. Да? Бывает так, что растения стоят не на подоконнике куда худо-бедно какой-то зимний свет проникает а где-то в углу комнаты да там вообще нет доступа солнечного света вот тогда мы тоже можем рекомендовать вот этот светильник 7002 с полным спектром с нежно-розовым свечением как, как хорошо я буду в этом свете так я ответила на ваш вопрос синий свет нельзя использовать, от него отказались даже в промышленном освещении. Как бы исследования Тимирязевского института говорят об обратном. В промышленных теплицах используют, как правило, натриевые лампы, которые ускоряют рост растения в принципе. Они содержат в своем спектре Дальний красный, да, инфракрасный свет, который им необходим именно для подообразования да, и синий свет им, в принципе, не, не нужен, да, для их целей. А При отсутствии синего цвета растения больше вытягиваются. Да, почему у нас вытягиваются растения в зимний период? Им недостаточно освещения, и за это как раз отвечает синий цвет. Сини недостаток синего цвета в натриевых лампах, вытягивается растение, появляется большая длина, да, мы больше можем на этом стебле плодов образовать. Поэтому, может быть, как бы в промышленных теплицах и отказались от синего цвета. Ну что, давайте кратенько подведем итоги. Итак, мы говорим о том, что у нас есть светильники разного форм-фактора, разного размера. Это 7001, который более крупный, более тяжелый и имеет в комплекте подвесы, тросы для крепления светильников на разной высоте, да? если у нас, например, потолки очень высоко. Да? И у нас есть светильники 7001 и 7002, более компактные, более легкие, с двумя типами свечения, которые отвечают за разные фазы жизненного цикла растения. И также всем нашим светильникам мы рекомендуем клиентам пользоваться таймерами для... Создание более комфортной среды для своих растений, будь то комнатные цветы или выращивание рассады, потому что жизненные циклы в течение суток тоже для растений важны день-ночь, они тоже на нас влияют на наш результат, который мы хотели бы получить. Итак, есть еще вопросы, есть какие-то комментарии? Или... Так, Максим, попробуйте. Листовки. Листовки у нас рассылка есть, мы можем еще раз переслать для ваших клиентов. Так, еще раз, все производители. Давайте не будем оперировать все и не все. Да, нет, такого, нет такой категории. Каждый производитель для себя выбирает освещение, которое соответствует его целям и помогает эти цели достигать. Фитолампы с цоколем Е27. Пока фитолампы с цоколем Е27 у нас в ассортименте не представлена, но мы над этим работаем и работаем какое-то ближайшее озримое будущее, лампы с цоколем Е27 у нас также будут присутствовать. Еще какие-то вопросы и комментарии по поводу наших светильников и освещения растений? Хорошо, тогда раз комментариев нет, то мы с вами тогда заканчиваем наш вебинар. Мы с Федором прощаемся с вами, желаем хорошего дня. И если у вас будут возникать вопросы, вы всегда можете обращаться к своему менеджеру или ко мне напрямую. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего дня. Пока.